Продолжаем экспертные беседы с Турбанжур. Сегодня мы говорим про круизы в гостях не только Лена Цыганок, руководитель агентства Турбанжур, но и ее еще волшебная доченька Ева. Они отдыхали а вместе, ездили в круиз для вас, чтобы потом все рассказать. Итак, в этом видео непосредственно про entertainment, да. что есть для деток, что есть для взрослых. Да, всем, друзья, привет! Еще раз путешествовали на новейшем лайнере МС Белиссимо. Постаралась рассказать вам да, уже о ресторанах, о променаде, о атруве, да, о... Э Красивые, красивые лестницы с камнями Сваровски. Вот. Ну Но а сейчас, да, вот хотим уже затронуть то, что не какие ждут развлечения взрослых и детей. Как в обеденное, так и в вечернее время, да. да? Вот. Ну что, начнем с детей, так как, наверное, где-то больше вопросов, как правило, у родителей об этом. Но взрослые не переключайтесь, если вдруг вы планируете путешествие без детей, для вас там тоже есть что интересненькое, да? Да. да. да. Да. Первое, что я заметила, есть большие горки, но на них мы недолго покатались. Недолго? Потому что первый раз я забоялась, а другой раз мама сильно орала, я не захотела. Вот так вот, конечно, потому что большие горки – это страшно, это может быть опасно. Я думаю, что на каждой горке есть рост, с которого начинается. Да, да. Там сколько был рост? Там на самом деле есть такая совсем для малышей зона бассейном А мы пошли там, где вот есть три горки. В принципе, они взрослые, но вот такие уже детки, как я, тоже могли там быть, да. Да, там было… Две закрытых и одна средняя... Ну, да. вот так вот закручена. Да, она... да, она... Вот видим да. Их на видео. Э, да. И чуть-чуть там, ну, э, была, она там можно было увидеть, как мы едем. Конечно, то есть там есть такая вот еще зона, где вот ты прям знаешь слайнера, ну как бы уже как над водой получается прозрачно, ты не успеваешь это даже увидеть, да. И еще там это... Э, горит, если э, красный, если что, значит нельзя. А если зеленый, можно. Еще там подушки есть одна большая, очень странная подушечка. Но ну, мы взяли две, сказали нам, что я должна быть впереди. Да, обязательно. Э, чтобы да. если я выпаду, чтобы меня не найдет. я тебя успела схватить. Да. Да? Но э -э на самом деле Еба изначально э -э решила, что да нет, мы не будем, не будем. И тут мы видим, как дети спускаются. Один, да, второй, третий. Такая мама, ну пошли. Ну, говорю, ну ладно, давай один раз спустимся. Но да? водичка была холодная, мы сразу если выезжаем сразу в такой траншей воды. Да, ну, в общем, действительно, есть такая зона, получается, где три горки. Вот, есть совсем для малышей. И отдельно еще есть э, веревочный mm. такой парк, получается, что тоже классно. Вот, но мы как-то, честно говоря, в первый день сюда попали, а потом нам настолько понравилось, вот именно там или в бассейне, или мы были э, э, в, и, джакузи. Ну, в джакузи, или на экскурсиях, соответственно, один раз мы и покатались, да? Да, э, ну и еще... Это... Папа с нами не катался, потому что ну, у папы, да, у папы, да. Э, да, нога валила, и он не, не мог. Он, да. он не хотел. А кто же бы э снимал тогда? Да, да? А кто же э бы э снимал. Папа э нас снимал, да. да. Папа да. нас снимал. Давай всех. тогда еще по мини-клубу. Да, мини-клуб здесь у нас есть, э и для самых маленьких, да. и постарше. Там есть отдельный целый Лего, получается. Лего, да, я видела, кстати. Да, да, вот такие вот. Представляете. Ну, то есть мы не снимали, как бы это такая вроде зона, а там уже ты, ну, как бы, выбирай куда а... можно зайти, внутри мы не снимали, потому что где детки нельзя снимать. Ну, да. ну и еще для меня было самое классное, что я любила побегать и подотрагиваться по вот этих весельников. Да, все было украшено уже к Новому году, то есть есть разные аттракционы, получается, да. есть для самых маленьких, и у них идет э, с Чика там свои, ну, скажем, сотрудничество, mm -hmm. и вот, да, это качественные игрушки mm -hmm. идут, mm -hmm. вот, ну, а дальше уже, по-моему, с по -моему, 4 лет можно оставлять ребенка, это, кстати, э, кла да, э, классно для тех родителей, кто, mm -hmm. например, хочет пойти на экскурсию, да, вот, это ребенка, ну, еще не выдержит, скажем, там, на только ему еще не интересно будет это все посмотреть то как раз есть такая возможность но это был не наш вариант да, да. и еще если он потеряется то а -а -а. не надо бояться ребенок может спуститься на рецепшн, и там у меня была такая специальную штуку, какую приложила, сразу видно, где твоя мама и папа, и кто они, и номер, и все там. Да, кстати, натушено. классно, что ты об этом вспомнила. При регистрации отдельно действительно деток регистрируют. Вот Мы, кстати, вот буквально у нас недавно, боже, месяца два или три Ева ее все равно носила. Ну, как бы обычная mm -hmm. вот, да, получается такая э, браслетик. да, И где вот, ну, действительно, ну, мало ли, людей много. То есть это не Лагер, потому, что в мини-клубе. И... Да. А просто вот где-то, не знаю, там э, шли по этому променаду и э, все безопасно для детей в плане э, ограждения, да, но ну, и точно так же э, всегда быстро, оперативно можно по этому э, браслету понять, и а. кто родители ребенка, и родителям точно так же быстро найти ребенка. Э, но, но здесь э, -э, главное ребенку знать, где ресепшн находится. Ну, и можно подойти, на самом деле, и всегда помогут детка. Да, вот. Да. Но ну, нам, кстати, действительно вот хотелось сказать про мини-клуб. Вот как-то в этот раз мы там особо и не были, потому что ты или в бассейне мы играли, Но... э, купались, да, веселились, или уже ходили на экскурсии, да. Ну, бассейн очень долго, мы смотрим, идем на обед, еще люди даже купаются. Вечером, на ужин да. ты имела в виду? да. Действительно, допоздна, по-моему, до 9 часов вечера, да. то есть можно еще Но... купаться, да. Ну, уже джакузи, закрыто, кстати, в э, джакузи было написано, можно только э, 15, 2, минут. 15 минут, но мы уже 2 часа сидели. Но мы об этом поздно узнали. Думаем, да? Да, какая разница. Нам я сказал, что... Это можно, вредно, э, да? Потом мы уже так не да, делали, Да. да. Вот. ну, э, Хочется сказать, что вот действительно детками там активно занимается, и вот э, и вечером там вот выходили тоже у них какие-то были вот на променад детки тут танцевали, их там как-то гуськом строили, но честно скажу, что мы прям вот активно в этом не mm -hmm. поучаствовали, потому что надо было отдать Еву и тогда нам как-то хотелось и провести это время вместе вплоть даже до того, что их водили в ресторан, вот я видела где-то отдельно стаканчиками все э, такими разноцветными, их была зона, их там и кормили получается ну вот в общем-то детьми активно там занимаются. даже есть вот для подростков но ну, более такие э, другие уже зоны где station и формула 1 даже э, есть свой э футбольное поле. То есть оно то футбольное, то баскетбольное. Вот представь, даже на лайнере ребятам там видимо каждый участок. вечер. Да, да каждый но, вечер играли, да. Но папа, самое что мы его не могли оторвать от спортивной зоны, да. где тренажерный просто, зал. Да, тренажерный зал там Правда, для детей очень маленького роста еще не пускают даже с родителями. С родителями обязательно за ручку. Но это угу. на самом деле в целях безопасности. Потому И... что там да. может всякая гантеля упасть, да. там. Турники были, нам даже дядя еще сказал только по Да, по чтобы я тебя за руку держал. Да. Да, для тех, кто любит оставаться в форме, да, и кому да. нужен тренажерный зал. Вот для приходим так взрослым уже, да, то есть mm -hmm. здесь тренажерный зал, как раз вот он с таким видом, где э, внизу да. будет бассейн. Получается, здесь такой еще большой экран активности, где проходит. да. Но есть еще через балкон, э, вход. Да. Но одного раза мы думаем, что ли, купаемся в бассейне, думаем, наверное, волны включили. А потом смотрим в окно а, и плывет. И там нормальная волна такая была, меня накрыла, и я не могла найти. Э э э вот. Да, это на самом деле так интересно, когда немножко есть волна. Лайк, да, да? И получается но, у тебя волна опасно. в бассейне. Знаешь, но что? это опасно. Ну, конечно, но ну, родители же рядышками. Э вот. у нас был такой же случай в Китае, что... Да, ну это уже отдельная история, да, когда понимаете, Кита... насколько путешествующая активная семья. Вы видите, они снимают все для вас, каждую свою командировку, свое путешествие, делают такой отчет, который вы потом можете увидеть в экспертных беседах с Турбонжор. Да, ну, и переходим к взрослым, Давай. да, как бы части. Мы уже сказали о том, что есть тренажерный зал, плюс вот где основной бассейн, проходит там все активности. Это могут быть викторины, танцы, там, ну вот как бы клубные танцы, вот это вот все здесь происходит Если да? даже там есть сцена, где показывать на таком телевизоре, ну там танцуют, но можно, если ты плохо видишь, где-то сдалека можно. Все увидеть да на ней, да. да. Но вот. у нас один раз случилось такое, мы лежим, смотрим, все почему-то подбежали туда, к, пос... сцене, да. к сцене, вот, смотрим, а отплывает. А, это вот, это тоже ты классно, что напомнила вот, такое э, целое действие. Тогда да. мы лежим на, на, просто после бассейна решили Подожди, полежать, да. э, и все подошли к такой перегородке. Ну, к э -э, на, э -э, на краешку. Да. А и, нас... и фото начали. Мы думаем, э -э посмотрим тоже и видим, что он отплывает. То есть в этот момент, да, когда отходит лайнер, включается музыка, красивая. Да. про прощание. Да, и вот все выходят, знаешь, это такая какая-то ну, завораживающая просто атмосфера. Мы как-то в этот момент, если ты например, вот опять же, у тебя внутренняя каюта, ты его просто можешь пропустить. Или если ты в какой-то такой закрытой зоне, то есть ты можешь действительно этот момент там, на ужине, то есть, да, или ну хотя обычно раньше лайнер отходит, то есть это ты пропускаешь, а это мы как раз вот были возле бассейна, знаешь, вот все стоят, такая атмосфера. Лодка, которая вот провожала so, нас, 맞아요, нас да. сопровождала, в конце нам еще такой помахал, там, ну, как, ну, hmm. такая, знаешь, не знаю, да мурашек просто hmm. завораживающий, да. э, э, Лодка нас э, все время проводила. Да, и потом и нам помахала. Не, от, не да? отставала. Да, ну, он же нам показывал, э, да, э, дорогу. И еще, кстати, очень э, было хорошо, что э, лодка говорила, что э, надо всем плывать волк сильной и может лодку даже перевернуть от лайнера она мигала там да. даже другой лодке сказала да, чтобы э, на чтоб, проход был свободен. Э, да. да, потому mm -hmm. что от лайнера очень большие волны, и может лодку просто перевернуть. Да. Ну, давай расскажем, девочка, про фишечку, о том, что на этом лайнере специально делали э, куп, купол для цирка Дю Солей, и mm -hmm. здесь можно посетить не просто шоу вечернее, это действительно отдельно такой целый mm -hmm. театр большой, где профессиональные mm -hmm. шоу проходят. А это у нас сейчас mm -hmm. идет именно цирк Дю Солей. Да. Ну, для меня было самое смешное, когда... Ко мне, я, я себе смотрела, ко мне заяц подошел и, подошел заяц, и, да. и, и начал меня обсматривать. Шутит, да? Да. Я... Да. Но на самом деле, вот хочется отметить, что шоу платно именно цирк Дюссалейн. Да. Вот 15 евро он стоит, если это просто коктейль да. и 35 евро, если это с ужина. Мы лишь за время поездки, за время самого круизного круиза можно было 2 программы, и можно было посетить, ну, в принципе, мы такие решили, значит, нам нужны и две программы. И решили сравнить, то есть взять один раз с коктейлем, посмотреть, что это такое, да, и второй раз с, ужин. с ужином, да. И это было в разное время. Я не очень сразу поняла, почему так, вот, а потом, в чем, в принципе, фишка. Ну, вот, мое мнение, с ужином действительно нет смысла переплачивать, потому что, э, по сути, это просто ужин перед тем, как э, будет само представление, а уже во время представления ты смотришь, ну, вот мы тоже думали, ну, как бы кушать, хочется же впитывать это, это ну, так же ты можешь пойти на обычный свой ужин, который у тебя э, в таком ресторане, да, где все по меню, или шведская линия. Вот. Ну, честно признаюсь, снимать там нельзя было, но я-то хоть по пару секундочков, пару кадров хотелось показать, вот, потому, что, ну, вот потому что очень красивое шоу, и это и взрослые восторги, и дети, ну и тем более, мне кажется, 15 евро, ну это очень зато... Вы да. знаете, сколько туда стоят билеты и как сложно иногда бывает их приобрести? да. Ну помимо этого, конечно, есть еще профессиональная шоу-программа, это э, театр, да, вот где, ну абсолютно разные, там и Золушка был, и вот выступление э, в таком, скажем, стиле Бродвей, да, то есть вот э, происходит разные, абсолютно костюмы, тут они с этой сцены, тут они так забежали, ну, ну дети просто, знаешь, вот обычно мне кажется на какой-то анимации можно, мам, ну что там, ну что там Ева у меня всегда сидела, вот просто да все смотрела. Но, но я когда мне купили хомячка, я просто не расставалась с ним на ни одну минуту. Да. Я его всегда носила. Он тоже у нас смотрел, да? да? Я говорила мама, держи. Да, хомячок наша игрушка. Вот это да, конечно же, родители меня М -м. поймут о том, что нужно сразу взять с собой, как бы или купить как раз М -м. вот самую новую игрушку, которая будет э, с ребенком, да. И также самое, как я дома, сейчас с Мишей ношу. Да, все. но это уже дома, а мы что, о круизном лайнере, да? Поэтому, действительно, то, что интересно, это шоу будет и для взрослых, и для детей оно интересно, плюс, получается, цирк Дю Салей. вот, ну и, конечно же, для тех, кто таких любит еще азартных, да, игры, то есть, казино, да, казино есть на лайнере, это как раз вот то место, где не ходят, получается, как круизные деньги, то есть, а там у нас как раз только наличные деньги, все остальное оплачивается по карте, Но это отдельно, мы об этом тоже отдельно еще рассказывали, вот, ну и это тоже можно посетить, да. Ну что ж, я предлагаю, осталось еще 15 минуток переходить уже как? к маршруту. Да, да. Если у вас есть какие-то вопросы про развлечения для детей и взрослых непосредственно в Круисе, пишите в комментарии под этим видео, ставьте ваши лайки и обязательно Леночка будет отвечать на ваши вопросы или в комментариях, или в прямых интеракт. Да, или можно сразу звонить, вы номер телефона тоже видите, мы всегда на связи, Турбанжур 7 дней в неделю всегда работает, и я э, тоже всегда на связи Ну и сейчас, да, действительно разберем на сам уже маршрут То есть, да, по Персидскому заливу То, что сейчас в топе